Всем привет, ребята, и я Олекс. Сегодня мы обсудим очень важную тему, которая актуальна как никогда. Политика. Все-таки сегодня мы обсудим, что происходит со мной, что происходит с каналом, что вообще за шиза творится последние по полтора года, с момента как я перестал вообще делать челлендж, просто ударился в чародеи, истории из жизни начал делать, потерял обалдевший пласт аудитории, все таки что происходит вообще непонятно, взял фанфики забабахал и потом такой, ну все, Теперь пара к кардинальные действия и все нахуй скрыл, как шиз. Вас со стороны, наверное, выглядит, как будто я ебанулся. Вы, наверное, ждете, что я сейчас вам объясню, что это не так. И почему я адекватный человек. Что это было за многоходовка? Я всех переиграл, там вся херня. Нет, я просто ёбнулся, реально. Блин! Давайте по порядку. Для начала подготовьтесь сразу, не перематывать, не прокручивать. И давайте досмотрим ролик до конца. Если у вас нет времени, оставьте его проигрываться, пусть он поиграет там без вас. Ну, типа, мы здесь с вашим компьютером нормально посидим по базарим, да? С телефоном с вашим. Нам есть о чем поговорить. Вы пока занимайтесь там своими делами. Одна из подписчиц вот занимается вебкамом. Я посмотрел ее ролики с веб вебкама. Она прям не то, что занимается, она прям бля, потеет. Ну, надрывает жопу, чтобы деньги заработать. Досмотрите, пожалуйста, ролик до конца. Я постараюсь быть краток. Не перематывайте. Перематывают только хуесосы, да? В общем, вы хотите спросить. Лекс, ты ёбнулся? Ну, да, я ёбнулся. Следующий вопрос. Почему? Пару лет назад, когда я был молот и горяч, меня заебали ролики про аниме. И я решил, надо что-то менять. Все именно пришло к этому моменту год назад, когда я такой... Хочу музыку писать, это доставляло мне удовольствие всегда, и я такой, ну раз меня заебали ролики, тогда было бы логично, если бы я решил забабахать треки, которые я писал уже 5 лет, и мне они нравились. Я написал альбом, хотя понимал, что... 20 процентов где-то кайфанут от него, но 80 процентов, бля, явно не этого ждут. Ну блин, ладно, захотел прям делать музыку, блин, вообще базара нет, создай второй канал, и там ебашь музыку. Я решил, что канал не Шоу Лекс, это канал, с которого я начинал, на котором я 5 лет э -э отторабанил, так сказать. Канал, который был и в самые приятные мои годы, и в самые плохие мои годы. Здесь вся та подписота, которая смотрела меня на протяжении этих пяти лет. Ну и как я могу потерять вот этот канал, с которого я начинал просто уйти со своим приятным для меня контентом на другой канал? Я этого себе позволить не могу. Я захотел, как настоящий шиз, все проебать, оставить там... 5 процентов своей аудитории я целенаправленно знал что тут будет пиздос все мы умрем канал сдохнет но я такой я хочу вот так потому что ну блин душа творца требует. вкратце короче долбоеб если вы не знали еще про канал шоу лекса и про там старые ролики куда делись если вы еще задавались этим вопросом то все это на канале шоу лекса Весь тот же самый контент, который я делал. Чуть-чуть там разнообразия какого-то. Я сейчас буду привносить всякие разные ролики. Вот можете туда идти. Подпишитесь, улыбнитесь, блин. Красота. Э -э -э -э -э Теперь самое важное, этот канал умирает. Я так не планировал. Я планировал вот так. Я крутой тип, который идет против течения алгоритмов Ютуба. Фу! Вот так вот я. Я вот так вот алгоритмом. Фу. Я им танец танцую, не знаю, что за хуйня Я иду против течения алгоритмов Как крутой чувак Мой крейсер, не Шоулекса Опускается на дно сначала, да И потом я, как в фильме Пираты Карибского моря На полуразрушенном корабле прямо из моря выныриваю Как крутой чувак, у меня щупальца такие Я тентакли монстр У меня куча телок на корабле Я ебу А сейчас я на самом дне притона как летом 07 блядь. Сейчас каждый мой ролик, буквально, это вот тупо привет со дна, нахуй. Ты где-то там. Тут еще, знаете, чтобы этот корабль поднять, то, надо потеть и потеть. Море-то оказалось не соленое, а просто мочи. В общем-то, море моих забот, я бы даже сказал. Поэтому вот мой эксперимент, который длился полгода, потому смогу ли я э, вытащить его с полной жопы, в которую я был уверен, что он погрузится Я на 100% это знал Это осознанное решение Ёбнутого человека, не переживайте Я думал, что за полгода я справлюсь Сейчас я вообще не уверен Сколько мне понадобится времени Это может быть Охуеть как долго на данный момент я в рекомендациях, знаете, редкий гость в уведомлениях, вам на телефон или там на устройство ваше вообще не появляюсь. Ну, либо чудо какое-то происходит, если я у вас в уведомлениях встаю. А просмотры и лайки в целом выводят меня в рекомендованные тем людям, которые на меня подписаны. То есть анимашник, им я нахуй не нужен, они на меня не кликают. Из-за этого проседает статистика в моем канале, и YouTube такой, он нахуй никому не нужен, убирайте его. А просто новым людям меня особо не показывают, а если показывают, то очень мало, и не той аудитории, которая, ну, типа, хочет вообще музыку смотреть. Я в целом в каком-то около анимешном, наверное, сегменте сейчас кручусь по алгоритмам YouTube И он такой, блядь, кто это нахуй? Моя задача это ебашить, короче, ролики по музыке, треки, клипы и прочее до талого, пока YouTube не отдуплится что я нужен тем, кто слушает музыку. И я думаю, еще следующие полгода это то же самое будет с теми же самыми показателями в 1000 две тысячи просмотров, даже там, если я выпущу какой-нибудь крутой трек. В ближайшее время меня ожидает только... Борьба с ветряной мельницей Только вместо э, веретен Или как эта штука называется Это все огромные ел, елдаки Которые так вот, ай, ай, вот так вот Вот так вот меня делают Мое будущее не звучит прекрасно У меня есть план Что нужно сделать Чтобы стало полегче И в этом мне необходима ваша помощь Если вы рот ебали Мою музыку Тогда отписывайтесь от меня и забывайте меня, как страшный сон. Можете попробовать посмотреть канал Шоу Лекса. Если не нравится, то и нахуй меня вообще с, с концами слит клоун. Я такой... Если же вы хотите меня поддержать, нужно совершить ряд действий. Во-первых, отдайте все свои деньги мне. Ладно, допустим, вы не хотите отдавать все свои деньги мне, да? Ну... Блять, бывает такое. Если вы хотите продолжать смотреть музыкальный контент, то отпишитесь от канала и подпишитесь заново. Включите заново уведомления. Нужно сделать так, чтобы алгоритм YouTube воспринимал вас как новых подписчиков чтобы он видел, что в целом есть люди, которые все еще заинтересованы в этом контенте, который я выпускаю. Если вы сделали вот эти действия, и вам приходят уведомления от моего канала, неважно, будь то стрим, или какой-то ролик, или что угодно, даже если вам это особо не интересно, если хотите поддержать, откройте по уведомлению, то есть нажмите на уведомления в телефоне или где угодно, даже если вы смотреть этого не можете сейчас, нажмите на уведомления, Пусть проиграется там 5 минут хотя бы. И закройте его нахуй. Закройте нахуй и такие типа... Эх, Я буду благодарен. Уже эти два действия это просто замечательно. Можно еще, если вам выпадает какой-то из моих роликов, не шоу Лекса, в рекомендациях клацнуть на него, посмотреть от начала до самого конца. Это ебать как важно для меня. Я постараюсь выпускать ролики хотя бы раз в месяц на канале Нишоу Лекса. И скорее всего, все они будут связаны с музыкой. Всего две преграды у меня есть перед моим величием. Это алгоритмы Ютуба, которые сейчас не работают на меня, и мой мозг. Честно говоря, блин, с мозгом бы разобраться в первую очередь. Ну и хотел бы я, конечно, выразить респект всем тем людям, которые на протяжении пяти лет Наблюдали за тем, как я схожу с ума. Вот, начиная с самого начала, когда еще был Шаркинс, потом Дуняша, потом Саня. Последнее, это, наверное, эпоха Вики, можно обозначить. Дальше я не знаю, что меня ожидает. Возможно, разруха, обычная работа, хуевая жизнь. Спасибо огромное всем тем, кто смотрел на протяжении пяти лет ролики. Э, большущий вам респект. Э, не говорю уже тем, кто приходил на стримы и донатил, блин, вы просто зайки. Я не знаю, что случится в будущем с этим каналом, но жалею ли я о том, что происходит сейчас? Пожалуй, нет. Я как-то люблю писать музыку. Даже если это какая-то хуйня никому не нужная, мне все равно нравится писать музыку. Даже если там кто-нибудь зайдет вдруг на стрим, закинет мне 10 косарей, я пойду и потрачу их, хотя у меня и так нихуя нет денег, возьму эти 10 косарей и потрачу их на новый трек, который зайдет на 3000 просмотров. В целом я знал, что так будет. Но мне все равно нравится писать музыку. Не знаю, хоть убейте. Могу, бля, снять ролик, почитать фанфики с тарелкой, набрать 50-100 тысяч просмотров. Но доставит ли это мне такое удовольствие, когда я въебу 10 тысяч на трек, который нахуй никому не нужен? Да нет, не доставит. Записав трек и слушая его потом в метро, когда я буду ехать а, на, на последней бабки встретиться с друзьями, а, потому что я в депрессии, я все равно буду думать, блядь, да прикольный трек. Почему бы и нет? Стать закостенелым старпером, который э, копит деньги и последние гроши откладывает, чтобы было на что жить через месяц, через два, я смогу в любой момент. Да и скорее всего, я уже скоро им и мы стану. В общем, жизнь меня еще успеет настоебенить. Почему бы тогда сейчас не пытаться, блять, кардинально ее изменить? Сорян, ребят, что ролик выходит так поздно. Я думаю, что полгода назад у многих были вопросы, что вообще с каналом. Многие хотели бы увидеть этот ролик полгода назад и понять, что я вообще переживаю в данный момент. Думал, что на стримах смогу объяснить позицию, и большая часть ее поймет. Ну, блядь, кто смотрит нахуй мои стримы? Ну а теперь, я надеюсь, для вас позиция моя и то, что происходило хотя бы у меня в голове, для вас немного прояснилось. Я не могу вам рассказать все и все причины, почему. Я сам понимаю, как было бы лучше поступить с каналом, как я мог бы зарабатывать больше денег, быть более популярным или что-то как-то реализовать себя. Я мог бы сделать это гораздо лучше. И я понимаю все эти пути для своего развития. Но почему-то я продолжаю выстраивать для себя самого барьеры в своем мозгу. И, и пытаюсь сам себе что-то доказать. Что я еще не долбоёб, Что я могу еще что-то сделать. Пережив несколько кризисов творческих и депрессий. Продолжаю что-то пытаться доказать себе и вам. Может, просто я не могу без давления работать. Может, если я нахожу рубрику, которая становится популярной, и просто сам становлюсь популярнее, я перестаю чувствовать, что я создаю что-то интересное. Может, в этом проблема. Не знаю. Не знаю. Я надеюсь, вы ответите мне на этот вопрос. Я с этим вопросом борюсь уже столько времени и со своим мышлением. Даже спустя годы я все равно э, хочу создавать что-то, что не будет популярно. Это должно являться моим основным контентом. Возможно, спустя несколько лет, э, если мои песни станут популярными, может, я просто захочу прекратить все это именно из-за того, что я реализовал себя в музыке. Может, моя цель не достичь сверхпопулярности, а просто в самом пути... Реализации себя, преодолении преград. Хуй пойми, честно говоря, хуй пойми. Спасибо всем за поддержку все эти годы. Самое главное сейчас взять тебя в руки а, и ебошить следующие полгода-год. Вы увидите, что получается. Может хуйня получится, а может получится вообще просто пушка. Я надеюсь, что следующие полгода-год пройдут хотя бы продуктивно и интересно с точки зрения нового контента. Ну и вам будет весело. На этом все. Всем спасибо и пока.